здравствуйте уважаемые садоводы любители меня зовут иван русских и я приветствую вас на канале процветок сегодня мы с вами поговорим о хелатах почему они важны для сада и огорода и как их можно легко приготовить в домашних условиях все вы наверняка слышали о преимуществах удобрений, особенно микроудобрений где важные вещества для растений содержатся в хилатной. Что же такое хилаты? Не вдаваясь глубоко в подробности, скажу, что хилаты ⁇ это соединение металлов, которые очень важны для растений, с особыми молекулами, которые как бы охватывают эту молекулу металла и охраняют ее от различных взаимодействий, а также существенно облегчают ее усваивание для растения. Ну, между прочим, витамины для людей тоже содержат микроэлементы в хелатной форме, поэтому это важно для всех живых организмов. А почему же так сильно рекламируются хелаты и в чем их именно важность с точки зрения сада и огорода. Дело в том, что многие микроэлементы, когда попадают в почву или на поверхность растений, становятся очень недоступными. И несмотря на достаточное количество каких-то микроудобрений, они не могут нормально усвоиться растениями, и растения испытывают недостаток. Нельзя сказать, что недостаток микроэлементов так сильно и ярко выражен, как недостаток макроэлементов. Например, азот или фосфор. Азотное голодание вы выявите сразу. А вот голодание по микроэлементам, оно такое оно смазанное, вы можете даже не понять, в чем дело у растений. Для того, чтобы показать важность хилатных соединений, я проведу такой, ну, небольшой, очень простой э, эксперимент. Вот здесь, в этой баночке, у меня насыпан такой красивый порошочек, это сульфат железа или железный купорос. Э, о преимуществах использования железного купороса мы с вами еще поговорим в других выпусках. А сейчас я хочу сделать вот что. Небольшое количество железного купороса я насыплю к различным веществам вот здесь у меня ничего не насыпано вот здесь у меня насыпан соответственно железный купорос и немножечко соединение такого химического ДТА называется, которое как раз является хилатным агентом ну а вот здесь у меня насыпана простая лимонная кислота сейчас я залью водой все это добро и мы будем смотреть что же у нас будет происходить с нашими растворами Вот обратите внимание, что цвет у нас всех растворов поменялся. Вот здесь, особенно сейчас со временем, мы увидим постепенное такое поражение этого раствора, изменение его цвета. Дело в том, что железный купорос очень сильно взаимодействует с кислородом воздуха и очень быстро окисляется. Вот здесь, где добавлено... ЭДТА, вот здесь у нас очень-очень долго ничего не будет происходить с этим железным купоросом, он долго сохранит свои полезные свойства. Ну а здесь цвет даже ярче и в общем тоже здесь все будет очень хорошо. В чем суть этого эксперимента? Суть этого эксперимента в том, что э -э хилатные агенты защищают железный купорос от окисления, а ведь именно Окисление железного купороса приводит к тому, что растения страдают от недостатка железа. И если вы хотите подкормить свои растения железом с помощью железного купороса, то в домашних условиях обязательно используйте лимонную кислоту. Она есть у каждого, и лимонная кислота является прекрасным хелатным агентом, который доступен всем и всякому. Точно такую же историю, ну, хотя это будет не совсем хелатное соединение, но все равно это будет комплексное соединение, можно провернуть дома и с медным купоросом. Если вы приготовите раствор медного купороса для обработки растений... Он довольно-таки токсичен и плохо растворяется, и плохо усваивается растениями. И если вы добавите сюда немножечко аммиака, то вы получите соединение которая растворяется гораздо лучше, гораздо лучше усваивается растениями, и вот в такой форме работает в саду. Гораздо-гораздо лучше, чем просто раствор медного купороса. Поэтому для приготовления хилатных микроэлементов можно использовать просто лимонную кислоту. Если вы особенно подкармливаете роддендроны, верески, голубику, именно такой раствор в таком виде железа, оно будет усваиваться этими растениями, лучше всего, между прочим, они довольно сильно страдают от нехватки железа. Железа достаточно, но оно для них недоступно. К тому же подкисление раствора лимонной кислотой создаст более благоприятные условия для роста этих вересковых, ну и не только вересковых растений. Еще есть один очень хороший хилатный агент, который мы можем использовать в быту, это гуматы. И о гуматах мы поговорим с вами более подробно в нашем следующем выпуске. Спасибо вам за внимание, подписывайтесь на наш канал, задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Я был с вами Иван Русских и надеюсь на нашу встречу.